И всусь мимо мирных пейзажей с гнездящимися аистами маленький город, имя которого упоминается в песне, что я выучил. Вильанди называется замечательный, уютный эстонский городок, куда мы приехали для того, чтобы разучить песню с местными жителями. Не простую песню, а народную. Ну, помните, есть так, такая задача в нашем проекте. Найти песню, разучить, заработать с помощью на ужин. Вот так идешь себе в телефоне, ну что-то читаешь тут ну, внезапно к тебе подходит человек такой с гитарой и начинает… Извините, вы вот I эту песню you know? знаете? Heard, it heard, it heard. Heard. Я ее It's слышала. А она же известная, да? Uh, Довольно известная среди uh, людей uh, постарше. Yeah. Это практически эталонный эстонский городок. Вильянди стоит уже лет семьсот. За это время местная крепость превратилась в руины, но это ее вообще не портит. Вокруг разварен, каждое лето проводят фолк, фестивали и средневековые ярмарки. Некоторые говорят, что Вильянди – столица народной музыки. Значит, песню про местного лодочника точно все знают. А он, кстати, был как раз из Вильянди. Я предлагаю из-за дерева как бы неожиданно как разбойник. Так. Неула там но Знаете такое? Да. Ага. Yeah. Знаете, you know, эту песню? Да. You know yeah. Правильный ответ. Несима. Зеленый горит. Проезжайте осторожно. Там мой оператор. Отлично. Еще один звук нашел. Смотрите, огромные качели. А главное работают. Между прочим. Качание на гигантских качелях в Эстонии считается официально признанным видом спорта. И здесь он называется киикинг. Но это про другие качели, конечно. Вы пока осознавайте этот факт, удивляйтесь, а я вон уже тренируюсь с, с юниорской сборной. Да, и, и звук пишу. <плодисменты> <плодисменты> Самые классные качели вообще на которых я когда-либо катался, который я сам когда-либо раскачивал. На таких качелях, конечно, скрип воспринимается совершенно по-другому. Такой думаешь, опа. Такой думаешь, а еще раз получится? Такой думаешь, а может я лучше сойду? Все, пожалуйста, ребят, все хорошо. Стоп, я выхожу. Офигенно. Я бы катался еще и катался, на самом деле. Просто времени мало, понимаете? Времени мало просто. Надо дальше идти. Звуков-то полно у вас здесь. Опа! Вилинде, друзья, это очень маленький, очень уютный и тихий городок, в котором живет, на самом деле, огромное количество музыкантов. Я нашел ребят в интернете, мы списались, договорились встретиться здесь, в знаковом месте города. Чтобы познакомить вас с народным инструментом, который можно встретить только здесь, в Эстонии. Не, з... не запомнил, как он называется, и не запомнил, наверное, никогда. А вы попробуйте, ребята. Как называетесь? Люц, <слесмотрение> а Это одно слово, или их там несколько, или как это? Да, это лыц. Вот это самый инструмент. И вагелес это покатаря. Еще раз: как называется Л? л Люц. Лыц. Лыц. Ну, но нормально. Лыц. Конечно, нормально. Абсолютно. А, в, чем, в чем его особенности? Расскажите, пожалуйста. Во-первых, такого звука, как у этого нашего, нашего Лыц. Я, я тоже ехал везде, но такого не слышал. И как это играют? Вот она, особо левая рука. Так-так ага. нигде в мире не играют. вот Везде играют вот так. Да. Да, да, да, да, да. Аккорды, аккорды. Ага. По первому секунда, тогда идет пас. Да. Бум, бум. Да, да, да, да. И еще нужно... Вот. То есть нужно заметить, что звук очень острый такой, да? да? Практически как губная гармошка звучит. Да, да. Сейчас как раз послушаем во всех подробностях, что да как там звучит. Забираю звук гармонии в свой аудиопокаж. Еще один момент, я э, очень хотел бы исполнить э, сейчас попробовать исполнить с вами народную, насколько я знаю, песню, э, которую вряд ли у меня получится с таким профессиональным коллективом еще где-либо сыграть. Лыця? Багатыри Лыця! Поехали, ребята, народные песни и сюда уривье. К и сюда И ну вот, то есть вы сейчас заметили, да, как вот этот вот, припев-то вы начали. как еще раз? Мы поем так, как мужики пели на смысле где-то 19-20 века начале. Рыцари. Так, ребят, последний вопрос. Как мой эстонский? Вдох. Да, я хочу, конечно же, правду знать. Правду знать. Скажем, что… В процентах. В процентах. Сколько понятно? девять 69 процентов друзья собственно да. наши шансы сегодня да, наши шансы сегодня заработать быть услышанными в среди народа эстонского 69 процентов ну что ж поделаешь это тоже неплохо это результат ну конечно это очень хорошо я думаю что на первый раз